Друзья, доброго времени суток, меня зовут Вячеслав, вы на канале в криптотеме октябрь закончился, и это значит, что правильно: то что нужно подводить итоги по закрытию месяца по трейдам. Напоминаю то, что у нас сейчас ведется в канале в криптотеме в Telegram он стал сигнальным. Мы даем здесь сигналы по криптовалюте и по рынку Форекс, так как сейчас рынок криптовалют переживает не совсем рассвет и его самые лучшие времена, то мы, естественно, не отчаиваемся, не плачем, а торгуем а рынки, которые дают возможность заработать. И наш выбор пал, естественно, на Форекс. Если кто еще не знает, вдруг вот только первое, смотрите это видео, поэтому я вам разъясняю всю ситуацию, как она есть. Почему Форекс? Потому что рынок устоявшийся, рынок надежный и рынок дает возможность заработать перейдете по ссылке в описании, там будет ссылка на этот канал, посмотрите, какое количество сделок мы даем и какой процент доходности. А вот, собственно, по поводу процента доходности мы сейчас как раз и разберем этот вопрос. Так, давайте обратим внимание, значит, вот это вот наша статистика сигналов за, собственно, октябрь месяц. Вот этим вот синеньким цветом это выделен а, квазиарбитраж по крипте, ну это, собственно, вся крипта. Все же остальное это ну, красное понятно, да, то есть это словленные стоп-лосы. А Зеленые это профиты по тейк-профиту, которые закрыты, либо же руками. И на выходе у нас получается итоговая сумма за месяц плюс 1496 пунктов. Ну, естественно, в пункты прям в деньги я вам перенести перевести не могу напрямую, потому что торговались разные инструменты, как вы можете видеть, да. И, естественно, на разных инструментах стоимость пункта разная. И, соответственно, размер входа в позицию там и так далее. То есть много заморочек на, на этот счет. Поэтому вот прям ярко сейчас с этого я вам в деньги перевести не могу. Но напоминаю то, что у нас есть э, счета, которые мы открыли специально для демонстрации нашей торговой деятельности. Это десятка и пятерка. Они, кстати, есть их инвесторские, простите, в закрепленном сообщении в канале Telegram. вы можете скачать у Керчика терминал МТ4, туда войти под вот этими вот данными и наблюдать всю статистику в реальном времени. То есть мы ничего от вас не прячем. Да, это демо счета. Кто-то сейчас скажет, что все с вами понятно, ребята. Но давайте рассуждать здраво и по-взрослому. То, что реальные счета вам никто не покажет, ребят. Вы уж извините, но... Были нередки случаи того, когда небезызвестных блогеров, которые светили свою доходность, да, и показывали, какие они состоятельные и умелые в плане инвестиций, да в любое, да, и в криптовалюты, и в фондовые рынки, и вообще, в принципе, в финансовые инструменты. Нередки случаи, когда это все заканчивалось достаточно плачевно, поэтому мы не будем повторять их судьбу. Хотите, верите, опять-таки, хотите нет, но сам принцип торговли, я думаю, вам будет понять. Давайте посмотрим. Там на пятерке ничего нет. Пятерка – это агрессивный счет. То есть, это сделки все, которые проводятся с большой агрессией, естественно, с большим риском на депозит. Ну, как с большим? Не больше 20%. А десятка, естественно, это консервативный счет на котором риски максимально снижены полностью. Здесь э, два счета 10 тысяч, естественно, ну, понятно, да, десятка, пятерка и 5 тысяч. Почему именно такие цифры? Они более приближены к земным нашим реалиям, да, так как мы все прекрасно понимаем, что здесь можно нарисовать все, что угодно. Но давайте будем смотреть на вещи реально и смотреть, если рассматривать трейдинг как бизнес, да, то вложить в трейдинг 10 тысяч, в бизнес точнее, это практически можно сказать что ничего не вложить да, чтобы получать с этого доход короче меньше слов больше дела давайте посмотрим на статистику за выбранный период сейчас выберем период октябрь первое октябрь 31 -е. окей появилась и давайте посмотрим детализированный отчет так сохраняем его открывается итак, смотрим, начало так, плечо у нас здесь 1 к 500 доходность на сегодняшний день то есть за месяц, да, стало быть ну, практически за месяц, чуть меньше за 20 дней с 11 числа он был открыт, вот первая сделка была совершена, 245 долларов или в перерасчете на проценты можно сказать, что это сколько 2,5% да? скажите немного вы, и будете абсолютно правы но давайте, учитывать тот факт что, ребята, здесь риск Полтора-два процента риск на депозит. То есть вы примерно понимаете, да, что здесь вот эту вот сумму, вот это вот максимум, что вы можете потерять при торговле на консервативном счете. Вот эта кривая доходности. Да, то есть можете видеть важнейших показателей. Это максимальная просадка. Как видим, она у нас по нулям, потому что ну, ее, собственно, не было. 12 трейдов у нас совершено. Ну и все, весь все остальные данные. Это достаточно такое... 245 долларов и 40 центов заработано по данной стратегии за октябрь месяц и в принципе судите сами естественно большинство будет говорить что это мало но давайте Будем смотреть на вещи таким образом. 2% в месяц, даже больше, да, 2,5% в месяц. Теперь умножаем это на год. Получается сколько? Правильно, получается 30%. Вот, пожалуйста, 30 процентов годового дохода. При том, при всем, что октябрь месяц был достаточно нещедр на сделке, как вы можете видеть. Так, окей, теперь я хочу вам показать свой стресс-тестовый счет, который сейчас уже лопается просто по швам но мне интересно, что с этого получится и давайте посмотрим его statement за октябрь месяц итак, видим statement октябрь месяц и здесь, конечно, ситуация достаточно получше, если еще учитывать тот факт что здесь на депозите якобы тысяча условных долларов, да, то прибыльно здесь вы можете видеть сами 40% без малого, да, с 1000 долларов, конечно же, но скажу вам, здесь, конечно, риски преувеличены, и на данный момент он вообще немножечко там как бы трескается, сложно ему сложно ему идти. Кривая доходности, все хорошо, максимал драфтаун, как мы можем видеть, процент и 4, да, 1,4% что тоже достаточно мало сейчас у нас открытых сделок раз два три 4 5 шесть семь восемь девять десять штук и мы видим что на данный момент идет просадочка в 10 процентов от депозита что как бы немало. Но это позволительно. Еще раз напомню, что это такой тестово-стрессовый аккаунт, который я испытываю. Данный отчет будет прикреплен здесь еще в текстовом файле в канале Telegram. Поэтому можете, если вдруг потерять, посмотреть его здесь. Точно так же напоминаю еще про инвесторские пароли от консервативно-агрессивных счетов, где вы можете заходить, смотреть торговлю в реальном времени. Зачем это нам нужно? Напоминаю, то, что мы таким образом хотим доказать, вам, нашей аудитории свой профессионализм и то, что мы можем торговать прибыльно и показывать хорошие результаты. Сегодня, кстати, утром закрылась сделочка. Здесь нужно было еще внизу добирать, но я, к сожалению, не успел. Это профит. Вот таким образом мы ведем торговлю. Это торговля без топов, торговля контртренд. Торговля ведется по рыночному дисбалансу. Есть кому интересно, что это за стратегия и что она собой представляет. Я вас приглашаю на мой мастер-класс, который будет проходить 11 ноября в 13.00 по Киеву в онлайне, естественно. Ссылочка на регистрацию на данный мастер-класс будет под этим видео. Пожалуйста, переходите, регистрируйтесь. память не будем, отправим только лишь напоминание о, о начале проведения мастер-класса. Ссылку на него по указанному вами адресу электронной почты. Более подробно я запишу отдельное видео относительно того, что вы узнаете на этом мастер-классе зачем он вам нужен. Ну, здесь краткое описание уже на сайте есть, поэтому посмотрите. Я думаю, что многим будет интересно. Напоминаю, что более детально разберем на нем и также нашу основную стратегию, которую мы сейчас используем. Это стратегия рыночный дисбаланс. На этом, друзья, у меня все. Пожалуйста, напишите. Подписывайтесь на телеграм-канал, напоминаю, что сигналы еще в нем бесплатны до декабря месяц. Все, что нужно для того, чтобы начать торговать по данным сигналам, вам нужно выбрать Форекс брокера, любого, неважно, какой вам больше нравится. Заводите туда 1000 долларов, но мы рекомендуем это минимум, да, по которому можно работать по данной стратегии. И закладывая 10% на сделку, торгуйте по нашим сигналам. Все остальное мы вам пишем здесь, указываем, как себя вести. Я думаю, что как минимум глупо терять такую возможность опробовать свои силы в Форексе, в классическом устоявшемся рынке. На этом, друзья, у меня все. Все ссылочки будут в описании. До новых встреч. Пока.